Невежливым и не, не, не исполняющим обязательства человека. А чё, почему? Потому что, ну, задачи я там не поотмечал, ничего, короче, не поделал. Mm. У меня, честно говоря, у меня такой был, сказать так, операционный депрессняк. И, честно, ну, руки немного опустились на прошлой неделе. Мы в четверг поговорили, все прикольно, все хорошо, uh -huh. а в пятницу у меня пару там, чеков не прошло а, и я с горем пополам заплатил зарплату uh -huh. и я понимал, что у меня в понедельник на счету останется тысяча долларов, а мне надо еще 15 тысяч в этом, на этой неделе короче, всем отдать, так что, а, мягко говоря, печальная ситуация. Ну да, ну а, а прикинь ну... бы ты не усиливал, короче, вот то, что это у тебя же в мае, все, ну как бы сейчас ты впритык, а в мае-то у тебя, ну как бы нормально же будет. Да, да, вот у меня под конец мая должен быть наплыв по, -по благ, скажем так, то есть мы сейчас, я я просто по-другому -по скажу, я не знаю, откуда бабки достать, то есть у меня уже везде, где я мог кредитоваться, я как бы закредитован, и меня это нахлестывает, потому что они же тоже оплату хотят. И деньги перехлестываются проценты растут ну mm -hmm. и так далее yeah. то есть э, но, но под конец мая должно быть расслабление небольшое no, но да, а да, да теперь yeah. у нас создание э, ну короче теперь у меня построение команды идет потому что э, мы к, на следующей неделе короче мы каждую неделю будем начинать новое объект. вот с, Начиная со следующего понедельника, мы будем начинать новые объекты, а, которые будут идти там какие-то неделю, какие-то две недели. И нам надо выстроить, короче, процесс работы а, опять. Ну, не опять, а как бы выстраивать его правильно. И вот это сейчас пока основные задачи тоже, потому что у нас постоянные возвраты на объекты, какие-то недочеты небольшие. Ну, такие нюансы, которые можно избежать, но угу. не получается чему-то. А, это. Ну, слушай, я это ну понял. Ну, как бы, ну ты смотри, то есть, это эмоциональная яма, она как бы по-любому бы случилась, но сейчас ты как бы ее, ну, я не знаю, сгладил вообще до нельзя. То есть ты понимаешь, что у тебя есть эти клиенты, да, на мае, то есть ты ну, заработаешь хорошо день, ну, денег в мае. Сейчас ты как бы впритык вышел, хотя мог бы вообще минуснуть за этот месяц, за апрель. Вот. Плюс, ну, да, так неплохо. Плюс ты еще. Да, плюс ты еще, ну, хренову тучу незавершенок закрыл. А если конкретно 69, плюс еще который не отметил. Ну, я не отметил, да. Там еще столько произошло, что ужас просто. Ну вот, да, да, да. То есть, ты смотри, как бы, ну, ты как бы, ну, поблагодари себя, что ли, я не знаю, там, сходи, там, я не знаю, куда тебе там в баню, например, в бассейн, там, ну. То есть, ну, кайфони, ты как бы, ну, сделал очень крутую штуку, на самом деле. То есть, прикинь, если ты этого бы всего не сделал, как бы, у тебя бы ты бы просто, ну, свел там концы с концами, грубо, да, например, и зашел бы в май точно такой же, а у тебя май вообще кардинально другой. Это да. То есть, это ты как точно. бы это, то есть у тебя сейчас, ну, как бы, у тебя обычно было, как бы, ну, как бы супер нехватка денег, да, то есть, ну, как бы даже у дебиторки не было, даже не было клиентов потенциальных, да, ну, вот, да, да. а сейчас у тебя как бы временная нехваточка денег, да, например, которую ты по-любому зарешаешь. И ты будешь как бы там, ну, брать даже если в долг, то ты по-любому, ну, как бы с дебиторки отдашь, у тебя еще супер, ну, как бы еще у тебя останется там денег нормально. То есть ситуация кардинально МогLook. другая, ты ее осознай просто, да и все. Ну, мне тяжело это морально осознать. Я вот на выходных... Euh, ну, у меня такое там семейное мероприятие было, у меня 10 лет с женой, uh -huh. uh, знаешь. И вот э, хреново без денег. Ну да, да, так да, да, да, да. Ну слушай, ты переломил динамику, это вообще круто. То есть у тебя, видишь, деньги, ну как бы, ну, деньги там во многих сферах, там, но ну, они как бы с задержкой получаются. Вот. То есть ну, ты да, впахиваешь да. сейчас, как бы, а деньги там чуть-чуть попозже получаются. Так что это, ну, как бы, я, ну, ну, поблагодари себя, то есть, это, ну, как бы, это. Самое главное вот в, этот, вот в этот момент сейчас темп тебе не сбавлять. То есть ты как бы такой и впахивал, устал, да, вроде все перелопатил, денег такой нет. Мозг такой тигарит, типа нету денег, типа все бросает. То есть ты ни в коем случае как бы не останавливал вот этот маховик, ну, маховик. Потому что тебя в мае накроют, ты еще май можешь усилить дополнительно. То есть не то, что сейчас есть, а еще дополнительно усилить, усилить, усилить, усилить. То, что у тебя много рекламации, как бы но у тебя много ну, этих какого, объектов ну, появляется... И, ну, ну, будет много рекламации, как бы. Раньше у тебя там на 10 объектов один был, а сейчас на 100 например, объектов там ну, 20, например, там. Ну, то есть их больше становиться будет. Ну да. Так. Ну, просто от этого тоже страдает, в принципе, потом качество отношений, ну, всех, всех этих дел, потому что. Ну да, да, у нас да. Ну, клиент, знаешь. Ну, знаешь. Поэтому ну, если какие-то вот эти начинаются, они не любят это дело. Но смотри, тут я тебе могу сказать, в любой сфере, ну будь это вот моя сфера там, финансов или твоя там стройки, косячат вообще все. Ну то есть, если человек говорит, что он не косяч, то он вообще, ну, врет по-любому. И тут вопрос самое, ну, да. самое главное. Вот, ну я тоже же косячу, да, вот у меня там, я не знаю, скайп сейчас упал, там, хрен знает, почему он упал, я не знаю. Ну тут вопрос не в том, что как бы он упал у меня, а в том, что как я выйду из этой ситуации. То есть, ну я говорю, допустим, там, ну... Ну, окей, там, ну, упал, упал. Ну, и, например, ну, окей, допустим, ты построил, там, что-то отпало. Ты говоришь, ну, вот, я сейчас переделаю, все будет четко. То есть, и переделываешь, например. Ну, то есть, и быстро, да, а чтобы без геморроя клиента. Вот, то есть, вопрос даже, ну, то есть, люди ценят даже не, не то, что ты как работу сделал, а как ты исправил ошибку, который, ну, то есть, или недочет, который ты сделал. Если ты будешь недочеты, ну, ну исправлять, ну, хорошо, то, в принципе, ты, ну, завоюешь, там, свою аудиторию. Ну да, есть такое. Даже если они сейчас будут видеть, что у тебя что-то плохо там получается, например, а в следующий раз ты лучше сделаешь, то как бы они уже тебя, то есть, ну, то есть, с тобой будут работать. А потом еще лучше, потом еще лучше. Ну вот. да, все приходится потом, как обычно. Ну да, но ты им тоже это можешь объяснять. Ну и лучше становиться тебе по-любому надо. Тебе нужно там и делегировать, и контроль там. Ну то есть уже как над системой работать. Раньше, чё смеяться, ну раньше что смеяться, у тебя да, да. три объекта было, ты как бы сам мог все проконтролировать. сейчас у тебя такая, ну, такой возможности уже не встает, то есть уже нужны ну, новые да. рычаги. Я не знаю, как даже делегировать правильно, потому что я вот, ну короче, это вот следующий шаг наш, потому что мы систему не можем выработать, при которой... Uh, я правильно могу делегировать, у нас uh, информация не переходит как бы по цепочке, а она застревает на мне. И каждый объект дальше, который идет, на нем не прораб uh, делает дела, а я пытаюсь с них разбираться. Ну, точнее, строитель, ну, там, что там, девелопер звонит мне, а не прорабу. Uh, какие-то реколы, какие-то ну, рекламации, они звонят мне, не ему. Ну, ну и смотри, так далее, Ну смотри, знаешь, как. Идет. Ну смотри, как бы это не идет в цепочке, это система, которую создал ты. Сейчас ты сделал цепочку, ну, систему таким образом, что они звонят тебе. Ты можешь сделать так, ну, да. чтобы они звонили не тебе. Ну это же твоя система. Oh. Ну как бы это же не, ну не, не батя тебе ее подарил там, да? Как бы сказал только так и все, как бы. Ты можешь ее, видоизменить и все там с прорабами передоговориться, отчеты сделать, чек-листы там всякие разные, да и все. Yes. да, -да. Oh. Ну, ну, да. Я не знаю, как. Ну, в принципе, я понял. Надо отрабатывать их. <monopolThis data> ну да, то есть у тебя сейчас поступают как бы вот эти рекламации, ну, как бы используя это как подарок судьбы для, ну, отработки, ну, системных каких-то вещей. Да. вот ну и таким такое. ну вот то есть ну как бы это подарок тебе от судьбы там от жизни там от твоей компании чтобы ты настроил себе нормальную систему а -а -а. Вот. позитивно ты смотришь на все вещи. да нет я просто так же Мне я нравится. просто у меня был бешеный трафик если бы я каждый вот знаешь ну сидел бы просто на чем-то такой переживал бы да знаешь ой что-то рушится там но как бы, ну, блин, настолько много всего, что ну, как бы ну, энергии не хватило бы, да, там э, просто переживать. Если бы я переживал, то у мне бы не хватило сил, ну, как бы, все эти объекты там, до конца ну, довести. Там. Я же раньше разработку брал, этих ну, финансовых учетов внутри компании. Да -да. И там постоянно что-то рушилось, ну как бы я понимал, что это как бы, ну, э, ну, возможно сделать лучше просто, и чтобы в следующий раз мне, ну, как бы, не отваливалось. И клиенты видели, что я, допустим, сначала это сделал, а потом улучшил. Они что-то обращаются ко мне, я делаю так, чтобы этого просто больше не случалось. Вот, и, ну, как бы, ну, и все. Ну. И они, ну, как бы, они видели, что, допустим, я улучшаю постоянно продукт, видели, что постоянно там, ну, устойчивость там на нем, ну, как бы, выше. То есть, они как бы, ну, и они видели, что я, в принципе, раз, ну, развиваюсь, как бы, ну, было-стало, было, да, видели у меня вот этот... Ну, как бы динамику, и, ну, как бы, говорили, ну, ладно, окей, давай работать дальше, что делать. Я говорю, ну, хорошо. А потом они даже, если с другими попробуют, которые не исправляют ошибки, они по-любому будут, или, или плохо их исправляют, да, то есть некачественно, то они все равно, как бы, ну, про тебя будут думать постоянно. Да -да. То есть, смотри, в твоей системе ошибки будут по-любому, вот эти вот рекламации. Ну, тебе нужно заморочиться, как бы, систему создать, которая быстрее эти рекламации решает. И все. Я понял. Да. То есть ты как бы знаешь, такая я, так... картина там обосрался по полной, но зато подтер как бы там все сделал, там намульвал, там ну, я не знаю, освежителем побрызгал, как бы уже цветочки растут, как бы. Ну и клиент это все видит же, да, ну то есть как бы, ну и все люди, ну, понимают, что, ну как бы, ну да, бывает, ну а что делать? Логично. Вот. Ну да. да. А ну, штуку... вот, это, в принципе, такое. Ну, вот, а эту штуку, как бы, подбей, вот просто, ну, когда тебе грустно, ну, там, если тебе грустно и одиноко, ну, подбей по незавершенным делам, ну, как бы, что то их выполнил, да, то есть, ну, посмотри, что у тебя уже список, да, добавился там, ну, то есть, какую-то отчетную штуку для себя сделай, по клиентам посмотри на май, да, то есть, посчитай, там, сколько при затратах будет у тебя прибыли чистые, да, то есть, ну, как бы, уже ты будешь деньгами располагать. Да, да. Подумай, что ты можешь еще, Майк, как бы не просто сидеть и эти заказы выполнять, а еще заказы себе найти. Ну, это все, все верно. Я вот э, сегодня, вчера, вчера я созвонился с тремя строителями, с которыми назначил, встречу, сегодня с двумя встретился. То есть, э, как бы процесс я не останавливаю. Я вчера также созвонился с другими, чтобы брать работу на сап подряд. Ну, короче, то есть... Э, в этом плане там неделя-две и начнется такое, такое движение, что мы уже будем не, не понимать, куда деваться как бы, по времени. Но... Ну, все. но над этим, да, я, я останавливаться не буду. Ну все, но это как бы ну, тебе нужно уже да. вопросы по-другому просто решать, да и все. И это тоже прикольно, ты как бы если это все решишь, то у тебя будет по сути система с контрольными показателями, в которой может большое количество объектов провернуть в единицу времени и которая, ну, в которой системе уже лично твои вот эти вот, вот действия которые ты обычно делаешь они будут неэффективны потому что ты тупо не успеешь во все объекты съездить ну да я вот, вот с этим надо очень сильно заморочиться сейчас как раз мы сегодня должны были встретиться но опять же из-за всех операционки у нас не получилось мы хотим собрать э, офис менеджер как бы прораб и, это, и я и как бы все эти вопросы решить. У нас до сих пор не получается. Не, ну, у нас список вопросов. Все. Ты смотри, помнишь, мы не завершёнки писали, вот твои, да, например? Ну. Ты же думал, да. что их бесконечное количество, их вообще умотаться там прям. Ну да. И вот сейчас ты думаешь, какие-то вопросы нужно решить, их тоже много, и как-то не получается их решить. А ты выпишешь список тоже этих ну, вопросов, которые нужно решить. Как бы ты не, не, mm -hmm. все сразу по-любому не сможешь сделать, а какой-то одно из них точно сможешь сделать. А потом второе, третье, четвертое, ну как бы, а потом ты не заметишь, как у тебя все вопросы закрылись. Я понял. Ну как ну, бы, да. тоже то самое должно работать. Да, <laughs> ну то... да, да. Тот же самый список, то... та же самая технология, короче. Ну вот все понял. один в один, то ну, есть... все. И также так ты можешь вот такой же файл просто создать, ну вопросы, да, то есть такой же Google документ просто тупо им отправить и, допустим, кто ответственный, там, прораб, примечание пускай прораб там пишет. Или примечание там офис-менеджер пишет. Ну, чтобы он, ну, то есть, что, что он сделал сегодня по ним, что не сделал, например. Ты, допустим, с ним созваниваешься каждый вечер, например, или там в течение, ну, или утром, например. говоришь так, что сделал там, что не сделал, что мешает, что это. Ну, то есть, вот, ну, вот таким образом работать. А так, зачем тебе их собирать? Ты можешь с ними созвониться, по списку пробежаться, вот как я с тобой. Вот один в один. Ты Ой. говоришь, какие у тебя незавершенные дела по работе? Он говорит, ну вот это, вот это, вот это. Ты говоришь, а что ты по ним сделал? А какая дата? А когда ты позвонишь? Ну, то есть, и вот так корректируешь их. Я понял. То есть, ну, как бы ты возьми, вот модель, прикинь, Но ну, я с вами созваниваюсь, то есть, у вас там около 10 человек в группе. То есть, кто-то там, ну, как бы в группе не может участвовать со мной, там в какое-то дополнительное время, да, там созванивается. Ну, прикинь, сколько дел у всех. То есть если ваши все незавершёнки взять, прикинь сколько это? Дальше. Все... Что если взять? Ну ваши все незавершёнки взять, прикинь сколько это дел. Прикинь бы, я ну, бы да. с вами по каждому говорил. Я говорю, давайте все вместе соберемся и обсудим Колину незавершёнку там вот такую-то вот такую-то. Ну то есть, а их нужно решить, допустим, полторы тысячи этих незавершёнок. Ну, как бы прикинь, насколько ну, да. это неэффективно. А я такой, не, не, не, не, не так, Николай, напиши весь список, напиши, если что-то выполнено, то выполнено. Задачи, вот которые бабки принесут, сделай там по датам, например. Клиентов выпиши там, ну, ну, и все. И ты уже как бы сам в процессе, ты уже сам понимаешь, что тебе делать. Все, тебя отпускаю. Как бы. Потом ты приходишь, говоришь, я там там 30 незавершенных перелопатил, это, это, это сделал. И ты такую же модель просто возьми с общением вот со своими сотрудниками. Ты говоришь, окей, объект такой-то, какие там по нему вопросы? Первое, второе, третье, четвертое, окей. Какие даты? Такие-то, такие-то. Второй объект, какие по нему вопросы? Это, это, это. Какие даты? Вот эти. Ну, то есть, что будешь делать? Вот это, вот это. Все. В конце дня ну, посмотрели, допустим, как, ну сегодняшние даты. Сделал? Нет. А что за фигня? Ну, то есть, а что такое? Он говорит, вот там незавершёнок, короче, на это, ну, как бы на меня навалилось. Ты говоришь, давай выпишем все незавершенки, которые на тебя навалились, ну, дополнительные. Все, выписываешь. У него там, допустим, 50 уже этих незавершенных. Ну и ты самому приоритету. Говоришь, что ему первое, ну, первоочередное просто нужно делать, все. Если он попутно какие-то еще сделает, прикольно. Потом, если я. Нам... Ну, я понял, все. Я тогда буду оптимизировать этот вариант, потому что, правда, я заморачиваюсь на том, что я не могу не встретиться, еще что-то. И у нас вечно получается, что. Короче информация не передается. Ну да. А прикинь бы, я такой, вот, давайте мы все там, все, я вот пока с вами не встречу, я финмодель не посчитаю, как бы вам никому. Там Карамелию ну, да. надо было в Казани бы там рвануть, там, к Семену в Питер, к тебе, там в Америку, кто там еще у нас, все с разных регионов, к Ване там в Екатеринбург, к Игорю там в Москву, прикинь, сколько ну сколько их все, ну, ну, то есть это бы вообще невозможно было, то есть или потребовалось... Но ну, чтобы группу провести, мне бы потребовалось, не знаю, там, два с половиной года. Ну да, и, и при этом еще и стоило бы дороже, и затраты непонятные. Ну конечно, ну, понятно. да, да, да, да, конечно, ну прикинь, ну Слушай, только в Америке. Все ну. не оптимально. Ну да, а тут я созвонился всех по затратам, там по этим, по рас... доходам-расходам, по незавершенкам, по функционалу. Ну и как бы раз уже результат в короткий промежуток. И тебе то же самое повторить, вот как бы один в один. Вот с ними такой же работу ты же можешь провести, вот, но ну, как бы скопировать вот, мою модель поведения с вами на своих сотрудников. Пускай у тебя не идеально получится, да. как бы, но все равно, как бы эти механизмы, там, там Google, этот, Google таблицы, там, даты, что нужно сделать, какой объект там, например. Ну да, Это можно. Вот, и у них тоже незавершенок. у них как если больше 5-6 незавершенок, они думают у них хаос. На самом деле, может, у них там дел 15 всего лишь. Если они будут видеть списком, они это очень быстро сделают. Ну, значит, будем работать в этом направлении, потому что без оптимизации это не сработает точно. Ну да, да, конечно. Да, нет, большие эти компании, ну, как бы много объектов, вот, ну, как бы вот этот стиль, что ты поехал на объект и что-то там проконтролировал, это уже все не работает. Ты скоро, ну, как бы, ты скоро вообще объекты даже не будешь, ну, как бы видеть, там, еще что-то как-то, ты даже не будешь знать, что у тебя этот объект был, например. Ну, да, это это уже мечта ну да но ты сейчас вот вплотную, что... как бы к этому приблизился ты можешь как бы ну про ну то есть ты можешь это либо сделать ну вот эту мечту да там свою то есть за тебя никто ее не сделает то есть ну как бы тебе нужно это выстроить то есть ну как бы кто она сама собой там не выстрелится эта штука ну, да. Логично. вот и... ну да будем, будем строить. Ну да, но механизмы есть, на самом деле. Вот и удаленно, там, ну, как, что их там контролировать еще как-то. Но я прикинь, как-то вот эти учеты, финансовые учеты внедрял там на Google таблицах. Я жил в Челябинске, ну, это Урал, да, там, в России. У меня был клиент в Челябинске, я его ни разу не видел, прикинь. Вообще ни разу. Я с ним познакомился, только когда с ним все внедрил уже. Ну, отлично. То есть все удаленно было с ним. Хотя до него было да -да. доехать, там, я не знаю, минут 20, по-моему. То есть мы к нему даже не ездили. Потому что, ну, зачем, ему, как бы, ну, смысл. Ну, там, время сотрудника терять, время его терять, там навстречу, на вот эти вот непонятные штуки. Тогда можно Skype открыть, у всех все есть, и быстро, ну, как бы, вопросы все решить. Логично. Вот, и, ну да. и это. И, короче, а ты посчитал, сколько у тебя будет этого, ну, в мае валовой прибыли? И сколько у тебя, ну, и затраты у тебя постоянные, в принципе, есть. Или еще пока ничего не делал? Там... А, нет, я, я не пересчитал еще все, но, короче, у нас еще всплыло два объекта, которые мы подписываем. То есть там, не, не пересчитал, короче, надо пересчитать. Я Слушай, постараюсь да... сегодня это все сделать. Давай, давай, итоги подобьем. Для меня это вообще, то есть, прикинь мы будем пиарить же тебя, то, что мы продали на Америку, вот есть был, было стало, да, например, то есть в апреле там отбил, да, вот все расходы, да, получается, а в мае, например, там, ну, как бы уже есть ну, клиентов там на такую-то сумму, то есть минус расходы, да, текущие, там будет вот столько-то. Ну да. Ну, то есть сама ситуация с тобой, она, ну, как бы настолько крутая, люди, правда, не знают, что ты, ну, как бы, ну, как не матершинное слово, как его... Ну, короче, как что ты устал, да, эмоционально? Давай выразимся так. Да-да-да. Вот, они же видят результат, просто думают, о, нифига себе, результат, круто-круто. Вот, это им нужно показать. Ну, и эмоционально тоже, да, там, то, что было. Ну, да, я эмоционально, знаешь, то есть я прекрасно даже понимаю, что как бы это пройдет, и я буду думать об этом. А, ну, бывает, ладно, дальше. да-да-да. Но... Вот просто в процессе, знаешь, я вот, э, у нас э, в субботу как бы праздник был, знаешь, с женой, uh -huh. и, ну, хотел ей подарить там, что, ну, кольцо какое-нибудь, короче, ювелирку, uh -huh. потом думаю, блин, какое нахер кольцо сейчас, ну, то есть мне неудобно, я как бы ей сказал, можно купить, она говорит, да иди ты нахер, типа, займись делами, типа, разберись с делами, потом будешь, то есть, а самое страшное для меня, что уже так прошло, знаешь, там 3-4 года, когда, в принципе, можно было дела делать быстрее, лучше, эффективнее, прибыльнее там, и так далее. И вот это время терялось, знаешь, а, то есть не она... сейчас то есть, не хочется даже останавливаться, потому что я понимаю, что как бы запустить этот процесс сейчас нас в деле там два-три месяца, грубо говоря, пофигачит угу. и потом это будет такая машина, которую уже просто подкидывать дровишки по чуть-чуть и будет ехать. Ну, можно есть... не по чуть-чуть, ну, ты азарт, если поймаешь, то ты будешь, ну, как бы, можно много же вкидывать. Ну, понятно, не, я в том-то и дело, я не хочу останавливаться со своей стороны, я просто понимаю, что ценность действий моих, она немножко меняется. я я переоцениваю. То есть, допустим, если я думал раньше до этого, что я сижу в офисе, и я бизнесмен, то сейчас я понимаю, что это полная тупость, потому что я за две недели встретился там с тремя четырьмя билдерами, да, которые могут мне предоставить порядка там от э, 40 тысяч долларов в месяц работы до там, 100 тысяч в месяц работы. То есть вот э, и такие клиенты, они мне могут работать давать там, через, через месяц, грубо говоря мне таких клиентов надо там десяток и миллионный бизнес как бы построен, то есть, э, ну, это просто настолько глупо, что не, ну, как бы, я думал по-другому, что оно построится как-то. Да нет, ну, ты, ты либо сам строишь, либо оно не строится, как бы. ну, не, не видел я, что само собой что-то там строится. Вот все через такие да, какие-то. В, в этом расчете было тоже, для этого был и продавец который должен был продавать для этого был там другой project менеджер который был не очень ну mm -hmm. то есть я понимаю тоже где как бы где должен быть контроль э, в свое время потому что mm -hmm. я грубо говоря потерял контроль и они существовали сами по себе но ну, смотри еще а, зна зна все, знаешь какая требований... знаешь какая еще тема Николай а, ну смотри, ты, ну вот сейчас прошлое твой мозг промусолит, как бы, а, ну ты же с прошлым ничего не сможешь сделать? Конечно нет. Ну как бы, а смысл про него что-то думать? Ну, просто чтобы знать, на какие грабли не наступать второй раз. Да ты и так, это, ну как <с <с бы, бы я... ну это и так логично, как бы ты и так ну, не наступишь. Ну как бы, ну тебя сейчас, ну я не знаю, что надо сделать, чтобы ты это забыл просто, да и все. Да ничего не сделаешь, а? Ну, просто надо забыть. Забить. Ну, забить, да, и делать дальше дела. У тебя есть встречи, у тебя есть текущие рекламации, то есть на них нужно наложить какие-то системные действия, разбирать вот по задачам сотрудников своих, там, выписать с ними все задачи, сесть по-хорошему, подбить итоги вот текущего нашего практикума, да, там, ну, подбить итоги ну, апреля, подбить, ну, как бы, предварительные итоги мая, да, то есть уже на сколько месяц будет, если. Ну, мы текущие хотя бы сделки закроем. Ну, это, а, ну, то есть, как бы, прошлое – это смысл, да? То есть, ну, и, ну как бы, ну, тупил ты 4 года, ну, ну, ну ладно, что теперь? Может, эти 4 года, как бы, ты сейчас ну, цене информацию-то впитываешь, из-за этого у тебя так быстро О, получается. Да. Если бы там точно. 4 года назад я пришел, я вот с такой системой, ты бы сказал, да, не, я сейчас в офисе посижу, я же бизнесмен. Смысл мне что-то там делать? Ну, как бы, а сейчас ты все равно… Ну, ну, то есть, ну, как бы всему свое время, как бы, да и все. Сейчас ты, ну, понимаешь всю суть и, как бы, ну, просто используя это, да и все для увеличения, там, это потока денежного. Ну, и чтобы у тебя незавершенных меньше было. Ну, и время, чтобы тобой ну, свое не съедало. Ну, да. Вот, сейчас смотри вопрос. Но... Вот задачи, которые, ну, ну, на тебе, да, вот мои, которые, да, там, ну, ты выписал. А ты что-то из этого передал уже или нет на офис-менеджеры и на прораба? Я даже не помню, какие там были задачи, но я много чего передал, ага. то есть у нас, у, нас, у нас в прошлой неделе, мягко говоря, прошли там, ну, две, две работы, которые у нас там висели как э, кость в горле, мы их протолкнули, грубо говоря, угу. за счет прораба как раз, а, и деньги от них начали получать опять, и, ну, в принципе, процесс сдвинулся, как э, ледокол такой... Э, Прошел, то есть, в принципе, я понимаю, что Прораб, он, э, я на него там на прошлой неделе немножко был обижен, скажем так. Э, говорил, что думал, думал, что его буду менять. На самом деле, наверное, менять я его не буду, просто, э, ну, я, короче, неправильно его использовал, грубо говоря. Ну, я имею в виду, неправильные задачи ему ставил. То есть, вот, э, надо отработать эти задачи и сейчас на, начинать э, больше и больше делегировать. Потому mm -hmm. что он один из проектов, он там был завязан как бы полностью по уши. Mm -hmm. Он его вроде как разрулил, и вот теперь у него начинается более-менее... А, свобо... Ну как, не свободное время, но дру... время, короче, на другие проекты тоже. И он как раз вот эти вот проекты, которые новые начинаться будут, он их может, <coughs> может как бы под свой этот, ремень, скажем так, забрать. Ну, под Я свое понял. руководство. Я понял, понял. Блин, ну это же круто. То есть ты, ну, блин, функционал напиши, который ты передал. Не завершенки добей, который ты ну, не передал. Ну, передал, да, то есть, ну, на других, ну, то есть выполнил. Ну, то есть, ты, ну, составь себе. Ну, вот у тебя мост саботирует, да, типа, ну, как бы, что за фигня, что за фигня. А ты, как бы, для себя отчет сделай по баблу, вот это, в мае будет вот это. Незавершенок перелопатил столько-то. Функционал, который был на мне, передал вот это, вот это, вот это, вот это. То есть осталось там вот это, вот это, вот это. Ну, и будет, допустим, меньше времени, я буду тратить на работу, а денег будет, там, не знаю, в пять раз больше. Вот. Ну, да. И тогда ты, как бы, ну, видишь мозг на эмоциях, как бы, ну, его надо, ну, как бы, вот отчетом. Ну, в, да, в да на эмоциях тяжело, да, я понимаю. Да, когда ты, ну, отчет самосознаешь мозг, твой, ну, как бы, сдаст что ли. Он скажет, о, нифига, ну, значит, все хорошо, как бы, значит, ну, то есть зря я, как бы, тут, ну, затеял эту штуку. Ну да. Вот. Ну давай это, это, сделаешь вот эту штуку, созвонимся тогда с тобой еще. Ну, как бы подобьем тоже. Там фотку твою какую-нибудь на фоне американского флага там. Да И ладно, ты... я русский флаг, сфоткаю. Зачем? Я в Россию хочу, я хочу домой. Не, ну тебя надо распиарить, как будто ты из другого континента. Ну там я не знаю. Не, не, это, не, это запросто. Я имею в виду, просто как бы мне, мне вообще что удивительно. Uh, как бы говорят про бизнес там что тяжело но в плане знаешь континентально еще что- то а я понимаю что на самом деле границы все эти это все настолько не не короче действительная вещь что ужас просто ну, да. я здесь людей знаю которые миллионеры которые по-русски по-русски говорю по-английски почти не разговаривают Угу. Они здесь мутят бизнес такие, что начиная ну, там от строитель, ну строительной компании понятно, но реалестей э, и все остальные как бы риэлторы там, кто они там есть вообще, там столько можно выродить. Но ну, сам факт, что все, короче, в голове, все, ладно, это будем на... налаживать нормально. но, no, но. No, no. Ну, блин, так-то я бы хотел сгонять вот это, тебе туда, допустим, там ребят собрать, каких-нибудь этих предпринимателей, что-нибудь по финансам им рассказать. Ну, так, ну, допустим, тебя ну, как пример поставить. это вообще не проблема. У меня ощущение, что мы с Филадельфии и с Нью-Йорка сможем легко собрать человек 15, это такой минимум наш ближайший круг. Uh -huh. Я думаю, мы можем собрать гораздо больше. Uh -huh. Ну, это вот те, кто ОБМ, кто там, там участвует. Ну ты их, наверное, человек 15-20 легко потянется. А еще друзья, друзей, друзей, ну, то есть, я думаю, можно. Ну да, прикольно, прикольно. Так-то в Америке это не был, ну, гонял бы так-то прикольно. Ну, конечно. Ну, ладно, давай тогда не будем затягивать время ребят. С тобой еще созвонимся, то есть кейс твой подупакуем. В эти задачи все, что ты сделал, тоже ну подбей, пожалуйста, тогда. Как что сделаешь? давай тогда, ну, там, завтра или... Этот в четверг, там, ну, как бы созвон. Да, давай. Давай, сделаем. <сёк> все, спасибо. Все. Я тоже, наверное, убегу. У меня через полчаса встреча с Донтистом. <сёк> стоматолог. Все, понял, <сёк> понял. Хорошо. <сёк> хорошо <сёк> спасибо <сёк> хорошо, <сёк> Всем удачи. Я <сёк> очень рад был работать. На, на, на. Кто там со всеми всех слушать? <сёк> спасибо за поддержку. Все, давай, Коль, на связи. Ага.